В завершении первого отделения позволю себе сделать то, чего мы никогда не делали в своей жизни. Мы никогда в своей жизни не, не использовали в своих концертах каких-либо предварительно сделанных записей в народе, именуемых фонограммами. Но сейчас я позволю себе это сделать, и вот почему. Несколько месяцев назад мне принесли практически на с голубой колюнчиком очень интересный продукт. Диск Наших с Георгием песен Он полностью весь записан Он аранжирован очень хорошими э, Аранжировщиками И сыгран прекрасными Консерваторскими музыкантами э, это, В нем не хватает только наших голосов Или чьих-нибудь еще Я еще не знаю чьих но Продукт практически готов э, Там 18 песен В этом диске Некоторые из них, некоторые аранжировки мне так нравятся, что я решил сегодня их попробовать вспомнить. При том, что люди, которые занимаются, которые это делали, они не имеют прямого отношения к музыке, они вообще занимаются не музыкой, а вообще даже, вовсе даже и нефтью. Но учились в университете приблизительно в одно время с нами и как-то так очень хорошо знают наше творчество. Они на свой вкус выбрали эти песни. Полностью спродюсировали всю эту запись, рассказали музыкантам, как должны звучать эти песни. И сейчас я попробую а, отнестись к этому соответственно. Я вам клянусь, я это делаю первый раз в жизни, я это не на концерте, никогда этого не делал. Я прямо волнуюсь. На безжизненных мостах И в присутственных местах В долгих пробках и заторах, В суматошных поездах И когда лечу по небу И когда иду ко дну Я все время вспоминаю Неотвязчиво стопну Ту завершенную квартиру Слание своя, тот смешной кусочек мира, где живет моя семья, тот смешной кусочек мира, где живет моя семья, я мечта оторваться от работы и людей. Безумных демонстраций и не старых затей каждый раз, когда погода начинает раздражать, я мечтаю отраться, И в припрыжку убежать в туалете постоянства. Где живет моя семья? В том видово пространство Где живет моя семья? И я бегу от сихий И от желтых фонарей От всего, что там снаружи Навалило у дверей От дурацких ритуалов И от черных одежд от позорных поражений И не забывшихся надежд уголок тут, сокровенный Где волшебные края Тот родной конец вселенной Где живет моя семья Тот родной конец вселенной Жива моя земля, И пускает меня с загоняет в крылю, Я найду всегда без кто траекторию свою, по которой огибая неравные города, Я сумею возвратиться непосредственно сюда, на зеленый, этот остров. Где опух спасаюсь я, где все просто и непросто, где живет моя семья.